Сильные яйца, сильная страна. Чего мне нравится село в Башкирии? Туалетов нет, ничего, зато река рядом, лес. Как заботится о нас, центральный банк? Если это, конечно, можно назвать заботой. Вывозить доллары из России нельзя, а Америка инициирует обмен этих своих бумажек на новые. Оп! Идет подготовка правительства к тому, чтобы затянуть пояса. Будут сразу столпотворения, очереди. Дорогие мои россияне, нас ебут, а мы крепчаем. я отвечу на вопрос, у всех людей разный роз, и неважно где ты роз. А в чем секретный соус? Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет. Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги, новости начинаем, как обычно, с хороших. Пингвины у московского зоопарка отдыхают у бассейна. Пингвины Гумбольта – не летающие птицы, относятся к роду очковых пингвинов. Пингвины, зоопарк очковые. Сочетание просто ядерное, да. И вот что интересно, очковые пингвины совершенно не очкуют в Московском зоопарке. Они прыгают в бассейн, развлекаются, плещутся, зрители на них смотрят и так далее, радуются, детишки в восторге, да. Поэтому, ребят, все, кто очкует сейчас, ну, по разным причинам, да. Посмотрите на очковых пингвинов, они не очкуют. Поэтому и вы тоже не очкуете. Центральный банк установил ограничение на выдачу необеспеченных потреб кредитов. Из-за роста закредитованности граждан Центробанк, наконец, взял и установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций. И давайте с вами вместе посмотрим, что конкретно Центральный банк ограничил, чтобы, ну, так сказать, знать, как заботится о нас Центральный банк, если это, конечно, можно назвать заботой. Итак, объем необеспеченных суд и кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 80 процентов не должен превышать 25 процентов от всех выдаваемых в первом квартале займов. Ну, типа трэш-кредиты, которые, ну, явно символизируют о том, что, ну, не сможет человека возвращать кредиты или вероятность этого, ну, практически около нулевая, вот, не более 25 процентов. То есть все-таки можно. Нельзя, но все-таки можно. Идем дальше. Доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничено на уровень 10%. Ну, знаете, как раньше было, всем раздают кредитные карты, необеспеченные займы, типа на пять лет, и типа кредит висит, ну, что он будет вот э, обслуживаться, а потом через пять лет выясняется, что он не просто не будет, а он уже все, этот человек там никогда его не вернет, потому что за это время он набрал еще кредитов, он никогда голову уже не поднимет, и все. Идем дальше. МФО, это микрофинансовые организации. заемщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потреб кредитов и займов с лимитом кредитования. Сейчас в МФО, например, более 80% кредитов необеспеченных и с трэш- ставкой и так далее, и поэтому регуляция до уровня 35% — это ну, серьезная такая вот, ну, серьезный показатель, то есть многие МФО уйдут с рынка, которые совсем уж ну, там, трэш делают, да, ну, останутся такие более серьезные. Ну, вот вы все видели, как заботятся, и вроде как я даже оцениваю, что более-менее, ну, понятно, но это понятно из их логики, из моей логики, из моего мировоззрения вообще непонятно. Регулирование сколько займов будет выдано, ну окей, но почему не регулируется, значит, размер вот обслуживания, ведь поймите, если человек платит от своих доходов ну, значимую сумму на обслуживание кредита, на что он живет тогда? Вот и все. Значит, его вынуждает пойти взять еще займ, да? Займ на займ, назайм, да, на обслуживание и так далее. И вот она, долговая петля, и все понятно ведь. На самом деле центральному банку, ну, просто суждено когда-то начать регулировать нагрузку на обслуживание. Вот ты можешь взять займ только на уровне, что твои все платы, совокупные по кредитам, ну, составят не более там 20 процентов от твоих доходов. Ну, все, тогда ты не попадешь в долговую петлю, что ты не сможешь никогда расплатиться. Вот. Я думаю, это был бы более прямой, простой способ. Я не понимаю, почему его нельзя внедрить, потому что он очень логичный и так далее. Но я уверен, что чиновники идут, знаете, каким путем? Не таким, который был бы логичным, а таким, какой был бы им удобный. Поэтому это неплохо, плохо, ни хорошо, это вопрос эволюции. Просто в России, в богоспасаемой стране, эволюционные процессы идут слишком медленно. Несвоевременные действия, да, вот эта вот несвоевременная ну, актуализация, что ли, она создает условия сжатой пружины, и потом пружина как распрямляется и бьет по башке. Поэтому я ратую за своевременную актуализацию. Поэтому учение об актуальности Игоря Рыбакова — это то, что я использую уже 30 лет. Технониколе, другие мои проекты и вообще все, где я проявляюсь, на самом деле это все следствие учения об актуальности Игоря Рыбакова. Если, кстати, ты хочешь освоить это учение и сам стать актуальным, и убедиться на том, что это очень выгодно, присваивать обстоятельства себе с выгодой, с минимальными издержками, используя учение об актуальности, ну все, возьми и попробуй, вдруг тебе подойдет, так же, как мне подходит и сотням тысяч моим ученикам. Проходи вот по этой ссылке прямо сейчас, курс «Предприми себя» называется, да, я тебя жду и, в конце концов, ну прокачай ты свою актуальность и, наконец, начни жить достойно. Россияне сократили траты на бары и рестораны на 26 процентов. Средний чек сократился за год до тысячи рублей. Регионными лидерами по тратам в барах и ресторанах, ну, конечно же, стала Москва. Там средний чек под две рублей, а в Санкт-Петербурге где-то тысячу рублей, в Московской области 1800 О, видите, тысяча и почти две то есть Московская область живет примерно так же, как Москва. Я тут удивился, что во всей России всего семь процентов людей, у кого зарплата выше, чем сто тысяч рублей. Получается, Москва не Россия, а Россия не Москва. Поэтому те, кто живут в Москве, ошибочно полагают, что вот тот уровень жизни, который здесь вот в городе Москва, то, что вот Собянин тут вот Москву украшает, вот эти плитки перекладывает, что вообще, говоря, вся Россия так живет. Ну вы выезжайте вот 50 километров от Москвы и посмотрите. Ну, 50-100, вы все увидите, какая она на самом деле вот Россия, какая она неухоженная, сколько много земли, которая ждет ваших рук, вашей нежности, вашей любви. Поэтому, ребят, на самом деле нам на всех хватит вот этой вот проявленности. Пойдем, хутора построим, теплички, производство и так далее, да? и не нужно нам длинное финансирование от Центрального банка, скинемся, да? кооперативные артели создадим и так далее. Ребят, на самом деле, в общем-то, а выхода-то другого нет либо жить в жопе, прозябать и, на самом деле, дождаться, когда хи** сосать у шарика ну, станет лучшей затеей, либо пойти и сделать уже своими руками все, что давно надо было сделать, так пойдем сейчас и сделаем. Построим школы, детские садики, создадим все, чтобы жить достойно. Хватит ждать и терпеть, хватит быть терпилами, хватит быть ждунами, ждать какого-то там второго пришествия, терпеть и обосновывать вот это свое житие, бытие, что кто-то нам опять мешает, плохому танцору, как известно, что мешает. Яйца. Давайте так, либо нам мешают яйца, либо мы люди с яйцами. Мне яйца не мешают, мне яйца помогают. Сильные яйца — сильная страна. И не будь как очковые пингвины, будь как э, человек с яйцами. Илон Маска могут лишить американского гражданства. Ха! Вы знаете, что при лишении американского гражданства а гражданин обязан выплатить налоги со всего своего состояния. А Илон Маска там 180 миллиардов долларей, это значит американский бюджет момента получит не, не просто нехилую сумму, а небывалую сумму. Да? Какие-то в Америке хитрожопые люди сидят, они знают, как поправить свой бюджетный дефицит, они знают, где взять дополнительные источники финансирования, ну крутыши просто какие-то. Короче, миллиардера подозревают в подделке документов для получения ВНЖ в США. Данные пока не нашли авторитетного подтверждения, ну вот, понятно, они вдруг рассекретили, что Илон Маск, блять, уже там сто лет проживающий там в Америке, он вот каким-то образом прокрался в Америку, блять, нарушив американский закон. Который раз, я удивляюсь, вот этой вот сноровке. Американцы они поимеют кого угодно, даже самого Илон Маска. Поэтому самые сильные новаторы, кто бы вы думали, Джек Ма, да, Стив Джобс, Илон Маск? Хрен с 2 америкосы. Итак, суть вопроса. Расследователи Capital Hunter заявили, что владелец крупнейшей соцсети Twitter теперь подделал документы об образовании, так как не хотел покидать Штаты. На самом деле, Маск не владеет степенью бакалавра по физике, сказал в Capital Hunters. Вот так. Поэтому те, кто нам говорил, что надо учиться и тогда все в жизни получится, выходят они что, хотели нас опять поиметь, чтобы мы научились работать на фабриках, стали клерками и так далее, бумажки научились перекладывать, они в это время, да, бросали школы, да, и строили Теслы и так далее, становились самыми богатыми людьми. А я давно говорил, что если вы действуете так, как вам рассказали другие, то вы не сами используете свои выгоды, свое тело, ум и сердце, а вы просто служите их интересам и так далее. Для этого я записывал, записываю и буду записывать свои выпуски, чтобы вы могли овладеть учением об актуальности Игоря Рыбакова и использовать свое тело, ум и сердце с выгодой для себя. Поэтому хотите быть успешными, как Элон Маск, будьте яркими, не соблюдайте правила, которые установили другие, чтобы вы вот, соблюдая эти правила, получили травинку, зарплату, блять, сидели вот довольные жизнью, сказали, ну, блять, не мы такие, жизнь такая. Все, изменяйте правила, создавайте свои правила. Ну и самое главное, как Илон Маск, сами станьте правилом. Вот моя жизнь, мои правила. Блять, я так решил, я так живу. Российские производители Иван-чая собирается купить Липтон. Опа! Сейчас несколько компаний обдумывают покупку российского подразделения Экатерра, производящей чаи под маркой Липтон. Идут вот переговоры, кто же там купит эти там, там фабрики, упаковочные и так далее. И вот производитель Иван-чая говорит, мы купим. Наконец-то, ребят. В слове Липтон есть что-то липкое. Когда в студенчестве мы заваривали эти пакетики Липтон, да, они были такие желтенькие, красивенькие и так далее, но у меня всегда не покидало вот это вот чувство. Что за чай, Липтон? Вот Иван-чай, я понимаю, Иван-чай, понимаешь, нормальный такой чай... Ладно, не открывается, ладно. Нормальный такой чай, коробка, во всяком случае, нормальная, да? Я уверен, что в России должны быть свои сильные бренды, и Иван-чай это хороший, сильный бренд с корнями, с традициями, а слово Липтон мне давно не нравилось. И вот производители Иван-чая передали мне тут подарки, да, и вот написано у них Иван-чай, эмоциональный баланс, например. Иван-чай, ароматное счастье. <laughs> вот так. А, вот еще, значит, Иван-чай производители производят чагу березовую, причем они его назвали чага-кофе, и сказали так, ребят, если кофе кончится, можете чагу, а чага это такой гриб, короче, да? Поэтому, ребят, мы без кофе не останемся, Весь кофе это просто вот вода с каким-то коричневым этим там, намешано что-то, это тоже коричневое, правда, много чего есть коричневое, поэтому, на самом деле, Привыкаете. Знаете, я когда в студенчестве пришел, я же вот пиво не пил, водку не пил и так далее. Ну ничего привык. Привык. Где-то вот три недели по стаканчику, по полстаканчика там, пивасика, да, черная, балтика, я помню, там вот номер какой-то, я не помню, там шестой, что ли, или что. Противно было, вы не представляете, как. Но все студенты пили. Я думал, ну они пьют. Я вот приноровился, через три недели нормально мы сидели, выпивали там целыми ящиками. да. Поэтому возьмите Иван чай привыкайте. На самом деле, знаете, как бы, э, все надо делать вовремя. Я уже начал привыкать. Если ты тоже начал, давай будем вместе. Президент России Владимир Путин смягчил бюджетное правило на ближайшие три года и увеличил налоги для нефтегазовых компаний. Вот согласно этому документу на государственные траты можно будет направить не более 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов до 2025 года. После этого цифра будет индексироваться на 4 процента, но это типа соответствует целевому уровню инфляции. Итак, напомню, в 22 году в свете вот этих событий да, были отменены бюджетные правила, и все доходы от нефтегазовой ренты могли быть отправлены в бюджет. Так как сейчас изменяется вообще понимание, какой будет цена и так далее, да, а бюджет надо как-то планировать. Правительство идет на то, чтобы вот сказать, вот 8 триллионов заложите, короче, да, вот, а все, что выше будет, ну, будет хорошо, пойдет фонд национального благосостояния, не будет, значит, не будет, но бюджет надо планировать. И это в неком смысле правильно, потому что ясность должна быть, если нет ясности, как планировать, экономика станет. Вот. Одно хочу сказать, идет подготовка правительства к тому, чтобы затянуть пояса. Действительно сейчас вообще непонятно, какой будет цена на нефть, как сработают вот эти вот ограничения на нефть, которые стороны коллективного запада пытаются ввести и так далее. И ясно лишь одно, что бюджету будет достаточно сложно да, где-то изыскать средства, то есть источников вот, фонда национального благосостояния и так далее может вот не хватить. И тогда правительство применит старый излюбленный способ финансировать бюджетный дефицит за счет заимствований, ну, добровольных или добровольно принудительных. заимствование правительство может брать ну, в банках, да? потом в корпорациях, ну а потом дело и до физиков дойдет. Ну и, соответственно, многие смотрят сейчас на цену на бирже на нефть, 90 долларов 85, но я хочу вам сказать, в России цена 60 долларов. Уже сейчас в силу того, что логистические маршруты через задницу, там, да, далеко надо вести, и так далее, Россия получает за нефть около 60 долларов. Еще небольшое колебание, там, я знаю, Саудовская Аравия или кто-то объявит об увеличении нефти и нефть будет, там, 60 на бирже, а это значит для России по 45 и так далее. И не будут никаких доходов в дополнительных фондах национального благосостояния. Поэтому, ребят, я все-таки ставлю на следующее. Только подъем экономики, а для этого необходимы экономические стимулы финансирования. И пока их не будет, ничего не будет. Все это как мертвым припарки. Поэтому затыкать дыры, ну, можно, нужно, ну, чтобы как бы это, ну, не утекало так быстро, как бы могло утекать, но на самом деле нужны и иные долгосрочные факторы роста российской экономики. Их пока немного, хотелось бы побольше. Важнейшая новость на этой неделе это в том, что в Минтрансе объявили, что с 1 сентября 23 -го года, еще ждать целый год почти, что да, разрешат пассажирам поездов с верхних полок есть, сидя на нижних. А раньше, бля, типа там, что ли, надо было забираться и там жрать? Короче, трапезничать на чужих местах можно будет строго с 7 до 10, из 19 до 21. А обедать? А, не, можно, днем можно обедать целый час, с 12 до 3. А эти будут со счетчиком бля, сидеть, когда вы уже свалите? Бля, Короче, в частности, пассажиры верхней полки могут есть в утренние вечерние часы не более 30 минут, понятно, быстро, все, и наверх, да, давай, а в обеденное время не более часа. Короче, ну мы же в одной стране живем, ну в одном купе едем, ну чего, неужели вот надо вот этот вот закон, вот эту вот регуляцию, ну вот реально, смотрите, если мы сейчас будем делать это не через ценности, которые распространяются в сообществе, то есть ценности общежития, а через регуляцию, через метранс. я вам так скажу, это приведет только, знаете, к чему? К столкновениям, к разборкам, еще ментов будут вызывать, что вот он жрет больше полчаса и так далее, я вам так скажу, но это точно тупиковый подход, тот, кто это придумал, полный, медаль, м *я, м *я. понятно? Вот что бы это ни значило, я, конечно, не ругаюсь, мы переживем как-то и с этой новостью. Вот, но, в общем, вы передайте тому, кто инициировал вот такую вот США оказывают давление на основных торговых партнеров России, пытаясь убедить их усилить санкции, пишет Wall Street Journal. По оценке американских властей, слабое соблюдение санкционного режима и обход санкций позволяет запретному финансированию и товарам попадать в Россию помогает ее экономике. И факты у них следующие. Например, показатель экспорта из Южной Кореи и Японии в России остается ниже, чем был до санкций, но восстановил почти треть своих первоначальных потерь. Банки в Австрии, Чехии и Швейцарии относятся к соблюдению санкций снисходительно, да, отмечают американцы. Например, в апреле финансовые власти Швейцарии заявили, что заморозили российские активы на сумму 8 миллиардов, однако к маю читались о том, что разблокировали 3 миллиарда из этих активов. А вот, например, экспорт из Китая в Россию на конец 22 -го года больше, чем был на тот момент, когда санкции были только введены. Как влияют американские санкции на то, чтобы Китай не поставлял в Россию? Впрямую никак, но Америка всех пытается накрячить так называемыми вторичными санкциями, то есть косвенными методами, вынуждая. Именно поэтому турецкие банки там перестали принимать, например, платежные карты МИР, вьетнамские банки и так далее, Ну вы слышали об этом, я уже говорил. И вот эти вот все статьи, это тоже такой же эффект инфобиза, не будете слушаться, будет а-та-та. Ну, реально это работает, потому что очень многие страны говорят, все-все, там от греха подальше, типа не будем мы это делать и так далее. Однако я вот хотел бы что отметить, за это время развились и начинаются сейчас активироваться новые там платежные системы, платежные шлюзы и так далее. Я не знаю, как они покажут себя в дальнейшем, но в любом случае, вот эти вот катаклизмы, изменения, они всегда запускают огромный поиск. А что делать? Что, умирать никто вроде не собрался, да? Значит, надо искать обходные пути, вот так То есть наилучшим обходным путем это стимулирует развитие внутренней экономики, но опять же, вот эта чучхе, опора сами на себя, она тоже не работает, поэтому нужно оставаться в связи с миром, нужно искать разные другие шлюзы, нужно развивать свою экономику, и вот эти все усиления, да, знаете, для сильной страны, для страны сильных людей это только на пользу. Нас а мы крепчаем. Знаете такую поговорку? Ну и все. Наконец начнем тренироваться, а то как лежим на печи там и вот и все. А сейчас, ну, нормальная такая вот тренировка, все. Причем тренера со всех сторон. По-моему, сейчас примерно 40 мощных тренеров занимаются Россией. Вот так вот. Я делаю ставки на тех, кого тренируют, 40 сильных тренеров. Напишите мне в комментарии, на кого вы делаете свои ставки. Испания в 2022 году выдала россиянам почти в три раза больше виз, чем в прошлом году. Прошлый год был пандемийный, поэтому там было резкое сокращение, ограничение на посещение и так далее. 108 тысяч виз краткосрочных выдала значит, Испания, и это все на фоне того, что некоторые страны по шенгенским визам не пускают россиян. Но я вам так скажу, по сравнению с восемнадцатым годом это почти в четыре раза меньше, тогда было выдано почти 500 тысяч виз. Однако хочу вот что отметить. Многие россияне купили какие-то домики, дачки, виллы в Испании и испытывали трудности в пандемийные времена проникнуть на эти свои дачки. Сейчас испытывают трудности. Ну, а цена вопроса, это как лететь там через какие-то третьи страны, ну, дорого. Поэтому, дорогие мои россияне, покупайте дачки и недвижимость в России. Чего вам не нравится село в Башкирии, да? туалетов нет, ничего, зато река рядом, лес рядом и так далее, коровы пасутся, пахнет навозом, откройте свои там глэмпинги, кемпинги и так далее, купите здесь дачки, все, и я очень рад, потому что сейчас очень многие россияне реально предъявили огромный спрос. Все, создаются такие своеобразные вот поселки вдоль Волги, вдоль рек, там Кама и так далее, поэтому смотрите, интересуйтесь этими предложениями, создавайте спрос, таких мест будет становиться все больше и больше, и доступность будет расти, потому что сейчас, конечно же, в России не так много качественных предложений по отдыху, это правда, но их и не будет если мы будем продолжать возить свои кровно заработанные бабки, как Канары, там куда-то в Испанию, еще хрен знает, на какие-то Мальдивы и так далее. Ребят, благоустраивать надо свою страну. И вам несколько фактов. 90% людей, вот кто в Америке, они живут, отдыхают, там ездят на курорты только в Америке, да не нужен берег турецкий, и поэтому вот эта вот культура поощрения, да, вот этих вот тур поездок и так далее, ну, навязана эта культура. Ну, в общем, я ратую за это и сам очень сильно поддерживаю многих своих учеников, которые создают вот эти вот места нового, современного, качественного, недорогого отдыха. Ситибанк перестает открывать сберегательные и накопительные счета с 22 ноября. А что происходит? А Ситибанк продолжает планово уходить из России. Сейчас Ситибанк один из немногих банков, да, через которые можно проводить какие-то транзакции там за рубеж. И количество банков, через которые можно платить за рубеж, ну, оно уже незначительное и оно продолжает сокращаться. Я надеюсь, что за это время возникнет, так сказать, новые способы, шлюзы, платежные шлюзы, да, чтобы ну, не потерять возможность оплачивать какие-то там зарубежные там учебу, там больницы там какие-то и так далее. Вот и все. Но волнительно, на самом деле волнительно, я сам тут давеча пытался завести кредитную карту, чтобы оплатить билет. Не получилось, вторую сую не получилось. Я так вообще, говоря, расстроился, да? а потом просто плюнул на все и отменил эту поездку, да, и перестал волноваться. И я вдруг понял, что да не надо мне туда ехать, куда я собирался, и все, и отказался, вот и все. Правда, тут карточка сработала, да, и пришлось писать заявление, чтобы они мне бабки вернули. Вот это то новый геморрой. Короче, ребят, человек, живущий вот в этих вот бегах, вот этих, он всегда попадает на то, что один попадет, поэтому я делаю для чего этот выпуск? Для того, чтобы вы, дорогие мои любимые, да, на канале номер один про бизнес и деньги да, были осведомлены и, значит, вооружены, и не попадали в жизни, ну, плохое настроение. Да, берегите себя. Центральный банк разрешил вывозить за рубеж валюту свыше 10 тысяч долларов, но это только для веба. Да, и для уполномоченных банков. Но это все при условии того, что обратный ввоз валюты будет осуществлен. Но я вам так скажу, здесь появились слухи, теперь уже, в общем-то, подтверждаемые из многих авторитетных источников, что Америка, возможно, готовится к обмену по всему миру своих долларов. В этих условиях да, возникает очень интересная вот мощная игра. Смотрите, вывозить доллары из России нельзя, да, на руках у населения или там в организациях, ну, где-то там наличные доллары, а Америка инициирует обмен этих своих бумажек на новые. Оп, что получается? Выходят все эти бумажки, вообще говоря, могут остаться бумажками, поэтому, ребята, у кого в погребах лежат эти вот бумажки зеленые, буквально внимательно следите за этой информацией. Если вдруг Америка объявит вот этот вот обмен, будет сразу столпотворение очереди, дисконты на обмен и так далее, поэтому лучше позаботиться заранее. Раскупоривайте погреба, баночки и давайте своевременно меняйте вот эти вот зеленые доллары на какие-то другие доллары, ну, другие, которые не будут обмену подлежать. И я вас предупреждаю, как тот, кто давно избавился от любых наличных, избавляйтесь своевременно, чтобы потом вдруг не получить в своем кармане кучу ненужной нарезанной бумаги. Новогодние новости. Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря в скором времени. Об этом сообщила член комитета по соцполитике Светлана Бессараб. Правда, они уточняют, что если этот вот закон примут, что 31 декабря выходной, тогда 8 января станет нерабочим. Я хочу вас спросить, вот вы когда бы предпочли отдыхать, не бежать на работу и так далее? 31 вот в преддверии нового года или 8 сразу после Рождество кто-то отмечает так нормально, да, вот я вот давайте про себя скажу. Да мне похрен, понимаешь, я и тогда, и тогда один на работу не пойду, и никогда не ходил. Обычно мы начинали выпивать 29-го, и эти три дня как вот, вот в тумане, а до седьмого надо еще дожить, там это самое. Ну, конечно, шутка, но раньше по молодости, ну что, греха таить, так бывало. Сейчас-то я уже давно уже другими совершенно вещами занимаюсь, там, на лыжах катаюсь, там, да, гуляю, прогулки лыжные и так далее, отлично, поэтому и вам советую, никакого бухла, никаких салатов оливье, вот не надо вот от пуза и так далее, телек смотреть не надо, лучше беритесь с друзьями, покидайте снежки, если снег правда будет, да, или поезжайте туда, где есть снег и так далее. Ну, в общем, проведите нормально свое время, насытьте себя актуальностью, об людей, которые живут в актуальности, а не вот перетирает это из порожник, кто виноват, что делать, как же быть, хватит, давайте жить уже качественно, да? все в наших руках, мы будем жить по-своему, мы будем жить актуально, поэтому давайте вместе размножать хорошее и пусть плохому место просто не останется